Итак, кресло линейки Soft, то есть мягкие. Ключевым аспектом этой линейки является обивка. Называется эта обивка «Лео» за счет очень индивидуального дизайнерского рисунка или текстуры этой ткани. Ткань – это микрофибра. Хорошая ткань, которая прошла тест «Мартин Дейла 20 тысяч циклов. Так, просто, например, могу сказать, если каждый день в среднем садится 10 раз, то обивка проживет больше 5 лет. Ну, формулы можете посчитать. Если это хреста эксплуатируется в домашних условиях, а оно все-таки рекомендовано для дома, оно мягкое, комфортное, уютное, обивка проживет и 10 лет. Обивка очень приятная на ощупь, Через видео это не передать. не передать. Вторым ключевым аспектом этой линейки является дизайн. Его мягкие подушечки, которые расположены на спинке, на сиденье. Стеганая обивка. В этом кресле вам будет сидеть комфортнее, чем на диване. Кстати, из важных моментов данная ткань, фибра, все-таки правильно сказать прошла тест на пожаробезопасность на сигаретный тест так что я не рекомендую вам, конечно, курить в этом кресле, но то, что эта ткань не загорится от сигареты я вам гарантирую мы, кстати, проведем эксперимент мы покурим в офисе, хоть я и не курю для того, чтобы вам показать как работает эта обивка теперь в чем же отличие данных трех моделей Называются они «Soft Leo Massage», «Soft Leo Beige» и просто «Soft Leo». Ключевые аспекты отличия этих кресел между собой. Итак, «Soft Leo». Здесь, как вы видите, регулируемые подлокотники. Синхромеханизм. Это дизайнерское кресло. Посмотрите, какая красота, цвет а, между собой сочетается. Мягкий широкий подлокотник с, с, с широкой накладкой. Бежевый цвет. Ну, очень, очень стильно, очень красиво. Мне даже показывать не надо, вы и так все сами видите. И наша фишка, гаджет в креслах. Это кресло встроенный массажным механизмом. Вот вы видите, даже пультик есть. Мы, конечно, снимем обязательно отдельное видео, для того, чтобы вы посмотрели, какие функции, но я вам скажу коротко, здесь 9 бит или 9 точек массажа 4 в сидении 5 в спинке О. механизм здесь синхромеханизм подлокотники регулируемые однозначно я не рекомендую мы можем строить и в это кресло механизм, синхромеханизм но все-таки он массажный механизм в это кресло, но все-таки массажный механизм лучше всего работает в кресле синхромеханизм ну и стандартная вещь компании Барски здесь нейлоновые обрезиненные колеса, здесь фирменная крестовина здесь высший класс газлифта все сертифицировано по Бифма. так что милости прошу, присаживайтесь для того, чтобы получить комфорт настоящий